Опять линии в кроссбарчик Я же должен отыграться Всем привет, с вами я, Чипсы и... И ну, И сегодня мы сыграем опять в кроссбар Потому что вы знаете, что Первый видосик наш футбольный челленджи Это был кроссбар И он меня выиграл И я решил у него взять реванш Ты готов к этому? Только бью теперь Я, наверное, первый теперь. Или опять мы наверное, скинемся? Давай ты Я бью первый Блин, первым вообще всегда фигу убить. Короче, сейчас я должен выиграть его. У него <как> ничего не получится. Так умеет, что и пиздец. Ну это очень. Ты ты бьешь. Че, пацаны? Давайте. Сейчас было 5 из 5. Ха-ха-ха, <как> 5 из 5. Вот, пацаны, давайте. Сейчас будет 5 пяти Было. Там было касание. Прошу повтор. Почти. Там было касание. Отлично. отлично Сейчас просто играет эпичная музыка. Вот я прям слышу, музыке. Почти Почти. Ну, сейчас мимо это. Касаны мой третий. Он идет 1-0. Сейчас отыграю. Так, мой четвертый, да. Я веду 1-0. Пока что. Да! Там было касание. Я веду 2-0. Время исповедаться. У него два очка. У меня два удара, чтобы не хотя бы с ним сравнять, не надо два раза попасть перекладину. Как вы думаете, попаду ли я? А у него еще два удара. Что такое творишь? Я не хочу на жопу стоять. Было, было, было. Два, один, он может отыграться. Если я сейчас попадаю, если я сейчас попадаю, ну я просто напросто его уже выигрываю. Мне кажется, надо попадать. Мне нужна ничья, когда будем еще по одному удару. Возможно я выиграю. Он опять на жопу стоит. <связывая> если он сейчас, сейчас даже попадает, то он проиграл, так что.. Все. Мой последний удар ничего не решает. Он ничего не решает. Ну, как-то так, получился реванш И сейчас я ему пойду пробивать жопу Бедная моя жопа Ну, а так, до встречи, до следующей встречи Подписывайтесь на канал, ставьте лайки И всем удачи И всем пока Ну, а мы после тебе. Хе-хе, пойдем, по пойдем ему жопку пробивать Хе. Я ж это, но ну я ж мастер, попку-то пробивать <музыка> Но!